Здравствуйте, дорогие гости моего канала! Сегодня мы с вами будем делать вот такой замечательный бантик из блестящего фоамирана. Для создания такого банта нам понадобится разноцветный фоамиран. Я взяла блестящий розовый, такой темно-синий, он у меня самоклеющийся, но можно взять и простой, лучше даже простой. Вот такой вот желто-оранжевый и для бантика красный. Также я с интернета скачала и распечатала вот такие замечательные трафаретики. Это вот ушки у нас и бантик. Мы берем и обводим нашу заготовочку на фоамиран. Ушки самые большие я взяла желто-оранжевого цвета. Прикладываем в трафарет и обводим. Помним, что обводим зубочисткой. Один трафарет обвели, отставляем его в сторону. Берем следующий фоамиран. Такие маленькие ушки у меня розового цвета. Также их прикладываем и обводим. синий, Так как синий у меня самоклеющийся, я возьму ручку. Ручку, карандаш прикладываем и обводим. Ввели, убираем в сторону. И вот такой у нас еще маленький бантик есть. Мы его обводим, я тоже ручкой его обведу, красного цвета, тоже он у меня самоклеющийся. Все, когда мы обвели с вами все трафареты, мы их вырезаем. Все наши заготовки мы вырезали. У нас с вами получились большие ушки, маленькие ушки, бантик и вот такой синий бантик. Мы начинаем их склеивать. Сначала мы с вами склеим ушки. Для этого мы большие, маленькие ушки приклеим на большие. Таким вот образом. Вот этот бант мы с вами сложим. Так как он у нас самоклеющийся, давайте мы, наверное, с него лучше начнем. Мы просто... Отклеиваем нашу самоклейку. И склеиваем два края к середине. Приклеим только вот эту часть. То есть, вот здесь он у нас пышный остается. Здесь вот, видите, дырочка у меня. Он пышный, мы его не приминаем, потому что если он... Мы немножко посильнее надавим, он у нас клеится. Там клеевая основа. Если у вас не самоклеющийся фоамиран, тогда вам проще. Вы просто берете клеевой пистолет и клеевым пистолетом, как обычно, приклеиваете. Наш клеевой пистолет еще не нагрелся. Подождем пару секунд. Ну все, кажется, клеевой пистолет наш согрелся. Приклеиваем ушки. Наносим небольшое количество клея на сами ушки. Можно посередине, можно вокруг. Кому как удобно. И прикладываем их к нашим большим ушкам. Посередине. Чтобы расстояние желательно было вот, вот здесь одинаковое между ними. Вот так у нас получилось. Следующим этапом мы приклеиваем наш бантик. Наносим клей также посередине на наш бант и приклеиваем. Пару секунд подержите, чтобы клей схватился. Теперь берем бантик, он у нас тоже самоклеющийся. Убираем слой и приклеиваем на ушко. Можно на другой, чтобы в разные стороны ушки смотрели. Здесь на, на ушко я приклеила бантик, а на бантик вот такую вот бусинку красиво. Можно не клеить, в принципе, тоже смотрится неплохо. Но так как я на этот наклею, на этот я тоже наклею бусинку. У меня бусинки вот такие вот капельки. Клей берите немножко, чтобы за края не вытекал. Наш банк почти готов. Нам осталось вот такую полоску вырезать желтого цвета. Я ее взяла. Ну, желто оранжевый как мы и использовали. Такого же цвета. Я ее вырезаю на глаз. Можно по образцу, по шаблону. Я вырезаю такую толстую полосочку сразу. Потом ее обрезаю по краям. Формирую вот такой кругляшок в центре, чтобы он немножко ну, плотнее наш бантик закрывал. Такая вот полосочка у меня получилась. Я наношу клей на бантик, можно наносить клей на полоску. Сначала приклеиваю серединку, потом два вот этих краешка приклеиваю. Можно уже сюда одеть резинку и приклеить вот на этот край. То есть, как мы делали в предыдущих вариантах. Но сегодня я хочу сделать резинку на основе из фетра. Мне кажется просто, что на фетре она будет держаться крепче. Так. Вот такие замечательные бантики у нас с вами получились. Ой. Теперь делаем основу. Для этого я возьму фетр такого салатового цвета и вырежу не круглешочек, как обычно, а полосочку, чтобы она вот у нас не вылазила из-за бонта, то есть небольшой ширины. на наших полосочках мы делаем два неглубоких надреза совсем не глубоких, чтобы нам не дорезать до конца вот они у меня совсем маленький, видите Так, я беру ленту, ну, здесь у меня сантиметр шириной, можно взять уже, можно взять кусочек фетра, тоже так же продеть, кому как удобнее. Я на глаз отрезаю две полоски. Я возьму, наверное, синенькие резиночки. Как делать основу, вы уже знаете. Мы продеваем ленточку в наши дырочки. Тут немножко клея капну для резиночки. Чтобы она крепко держалась. Продели ленточку, приклеиваем, лишнее отрезаем. Все как обычно. Нашу основу готова можно было резиночку расположить вот так, тогда мы по-другому бы вырезли, у нас она будет располагаться вот так. Хорошо смазываем фетровую основу клеем. Близко к краю не берите, чтобы у нас не, ну, как клей не выходил за основу. И приклеиваем ровно посередине. Так, мы с вами закончились, у нас с вами получились вот такие замечательные блестящие бантики. Можно так, можно вот так, на разных ушках у нас банты. Спасибо, что остаетесь со мной на моем канале. Заходите еще в гости, подписывайтесь, и будем творить вместе. До скорой встречи!